Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты На этой сцене автор-исполнитель Сережа найти Встречаем, друзья! Уж дешевый, как телеот спинное место, Кима там столи ужасно тесно. Бан-бан-бан, пусть как взорвется, с музыкой в танце, тело сольется, тут так красиво и так беспечно по-детски чистый. Я праздник организую Куплю баллончики розовый, синий Имя твое нарисую красиво Пусть на районе, думаю, что ты в тренде Кто-нибудь кинет рекомен свой в ленте Кап-кап-кап, капельки по лужам Город еще зимою простужит Дешевый коктейль, отстойное место Вина там столь Час на тесно, бан-бан-бам, пусть как взорвется с музыкой танцы, тело сольется, так красиво и преспечно Потиски с него и бесконечно. Крабли забеет, а будет Когда-нибудь завтра А сегодня ты как богиня Я так много шучу твоим. Пусть я не такой и тебе не ровня, Но я этот день навсегда запомню Кап-кап-кап Капельки по лужам Город еще зимой простужен дешевый коктейль Ятской на ней пам пам пам как взорвется С музыкой и танцем тело сольется Ты так красива и так беспечно По диске счастлива и бесконечно Всем хорошего вечера! Больших людей, шанс, звезда.